Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим овощной суп с фаршем индейки. Для этого нам понадобится фарш индейки, перец сладкий, лук репчатый, помидор, капуста белокочанная, картофель, перец черный, молотый, перец черный горошек, соль по вкусу, укроп, чеснок, лавровый лист и растительное масло. В кастрюльке разогреваем растительное масло и обжариваем. Фарш фарш разминаем, чтобы не было комочков. Обжариваем его до полуготовности. Заливаем наш фарш кипятком. Доводим до кипения. Когда вода закипела, добавляем картофель. Переводим на медленный огонь. И добавляем половинку всего этого чеснока. Тушим до готовности картофеля под крышкой. На оставшемся масле в сотейнике тушим перец, лук и помидоры. Тушим это все около 10 минут, добавляем оставшийся чеснок, накрываем крышкой. К нашему супу добавляем тушеные овощи. Варим 5 минут. В конце варки добавляем капусту. укроп, лаврушку, соль и перец. Доводим до кипения. Довели до кипения и варим 5 минут. Даем нашему супу настояться около часа, добавляем сметанку или майонез и можно кушать. Приятного аппетита!